только одного человека. Он один, человек. остальные Даже не прокомментируешь. Вот это та ситуация, когда называется без комментариев. А? И не надо об этом громогласно заявлять, Уважаемые это тоже коллеги. вас не красит. Уважаемые коллеги, мы начинаем нашу работу. У нас также на вопросы, может быть, менее объемные. Я, видимо, ну, просил бы нам активно работать, тем более мы на комитетах с ними работали. Я почему? Потому что... У Представитель правительства в два часа ВКС назначен. С зампредом правительства Российской Федерации. И там его личное участие. Мы постараемся, мы постараемся так, чтобы он в разном мог с нами поработать. Представитель правительства. Не возражаете? Нет, да? Ну, дальше двигаемся Следующий вопрос у нас в повестке дня. Проект закона республики о внесении изменений в закон республики а одновременно. Единовременные денежные выплаты, представляемые детям, сиротами, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лица, без числа детей и серота, детей, без попечения родителей для производства ремонта жилых помещений в Республике Калмыкия. Вносится прокурором Эдуард Валентинович, исполняющий обязанности прокурора. Да, лучше сюда у вас там порядок такой, чтобы по вопросам так с и депутаты ознакомились с ним. Представленные вы вашему вниманию законопроект направленный на разрешение проблемы, связанной с, э, с обеспечением детей-сирот. Эта тема уже сегодня поднималась. А также детей, оставшихся без детстве, в родителей. Лиц из их числа, которые достигли возраста до 23 лет в В э, соответствии с федеральным законодательством дети-сироты, лица-систанте-сирот дети Которые достигли, и лица, которые достигли возраста 24 лет, имеют право на однократное получение благоустроенных жилых помещений, специализированного жилого фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. Это право сохраняется за ними до фактического обеспечения их жилыми помещениями. По состоянию на 1 августа 2021 года право на обеспечение жильем наступило, но не реализовано у 4-50 лиц из которых 245 достигло уже 20, возраста 25 лет. По сведениям регионального министерства по строительству на 1 2021 года остаются неисполненными 70 судебных решений, по которым дети-сироты должны быть обеспечены благоустроенными, благоустроенными жилыми помещениями специализированного живого фонда. Э, Предусмотренная на текущий год законом о республиканском бюджете сумма позволит обеспечить жильем лишь 18 человек или 14% от общей потребности. На данный момент сначала будут принято всего 4 жилых помещения. Ситуация усугубляется также тем, что в первую очередь в соответствии с требованиями законодательства исполняется судебное решение о предоставлении детям сиротам благоустроенного жилья, в связи с чем лица состоящие в сводном списке, не обеспеченные, и не обеспеченные судебными решениями, не имеют возможности временно получить жилье. Поэтому мы предлагаем законодательно закрепить альтернативный способ обеспечения жилыми помещениями в каждой категории лиц из сводного списка, из списка не имеющих судебных решений, то есть предоставлять за счет республиканского бюджета социальную выплату сертификат. На приобретение жилого помещения детям-сиротам и иным лицам, относящимся к этой категории в соответствии действующим законодательством, которые достигли 23 лет. Постоянно проживают на территории республики Калмыкия, состоят в складном списке. Также есть небольшие ограничения, не страдают алкоголизмом, наркомании, токсикомании, хроническими и затяжными психическими расстройствами, не отбывают наказания в виде решения свободы. Это никакая не дискриминация, эти лица также в любом случае должны получить жилье из федерального бюджета. Здесь речь идет о жилье, которое будет выделено из республиканского бюджета. То есть расходы будут лежать республиканском бюджете. Расчет размера социальной выкупки будет производиться по полномочным органам, исходя из Норма предоставления жилого помещения в размере 33 квадратных метра в общей площади жилого помещения и действующего показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра в общей площади, площади жилого помещения Республики Камыки. Это ждет вам приказа Министерства России. Он публикуется э, ежеквартально. Сейчас, вот, по итогам третьего квартала, э, эта сумма э, немного, но она увеличилась. То есть она будет варьироваться. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи сертификата. Оказывается, сертификате является неизменным на весь срок действия сертификата. Срок действия сертификата составляет один год. Получатель сертификата, не использовавший сертификат за время его действия, имеет право повторно обратиться за его получение. Перечисление социальной выплаты будет осуществляться после государственной регистрации, права собственности получателя сертификата. На приобретенное жилое помещение. Бесховное принятие законопроекта потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета. По нашим расчетам, с учетом среднерыночной стоимости одного квадратного метров общей площади жилого помещения по республике Калмыкия на 3 квартал 2021 года утвержденный приказом Минстрой России. Расходы на одного человека составят чуть свыше 1 миллиона рублей. Следует также отметить что по данным регионального министерства образования из 125 опрошенных детей, не всех спросили, кого-то удалось найти, скажем так. 55 изъявили желание получить такой сертификат. Считаю, что подобные меры поддержки приняты и в других регионах России. Мы их взяли за основу, и это Александр, Калининград. и Ленинград. Ноярский край, Хабаровский край, Приморский край. Мы тоже были мониторить ситуацию, как это работает. Но другого пути мы не видим. Прошу депутатов поддержать представленный законопроект и принять его в течение. Благодарю за внимание. Уважаемые коллеги, как нас, исполняющие как у меня завершен. Эдуард Поликинович, еще весело. Да, да, пожалуйста. Уважаемый Эдуард Валентинович, расскажите, вот на проект закона есть заключение управления Медвилска да, по республике Калмыкия, где они считают, что в данном случае введение как бы, возрастного центра 23 лет предполагает, ну скажем, ущемление правской категории детей-сирых, кто мог бы воспользоваться данной мерой. Не видите ли вы в этом как бы, нарушении действующего законодательства? В случае, все э если сироты и старше вот эти лет будут обеспечены жильем, в том числе и данные сельскохозяйствами. То есть никаких дискомнатуемых не будет вопросов. Сейчас. Пожалуйста, да? пожалуйста. Георгий Владимирович, у меня вот такой вопрос, касаемо этого закона. Человек, сирота, да, вот в 2014 году, конечно, уже ему было 50 лет, но получилось так, что только встал на очередь, поставили на очередь, как как сироту, да? В 16 году сняли, согласно на закон. То, что я, когда мне подслужно не буду сказать, что нет, сейчас уже изменения законодательства, законодательстве, сейчас это и права и Те, кто не стал до 23 лет, они будут восстановлены в очередном. Просто вот ко мне гражданка Мулаева с вами по-моему обратилась с таким вопросом, да? Я так вот не получил, ответ, поэтому. Нет, не пожалуйста, никаких вопросов. Я да имею право к вам. Да, вы можете даже сделать депутатский запрос, и мы статус разъяснились. Спасибо, Важа. Вообще не надо стесняться депутатских запросов и работать напрямую. Я еще раз призываю. Николай Ильич, пожалуйста. Эдуард Вальминович, мне такого характера вопроса вы сказали, что в течение года если сертификат он не свой использовал, то он имеет право значит, да, его обновить по-новому, да? А вот в правительство, когда писало вам, там написалось, что на жилищном рынке, он может возиться таким образом, как это у нас было сейчас, когда выделили деньги, это жилья нет, а, а, жилья нет да, да? да? Вот в таком плане предусмотрено, чтобы этот сертификат он автоматически может, что того, ну, здесь э, можно просить, конечно, эту задачу, чтобы не собирать лишние справки. Просто, человек, да, просто человек предоставит документ, что на сегодняшний день, ну а это все в открытом доступе, да. э, что у него нет на сегодняшний день приобретенного жилья. Ну, то есть это можно тоже приглашать. Что... Еще один вопрос, что очень важно. Дело в том, что вы же понимали, что наши роботы стоят здесь на очереди, постоянно на, на очередь здесь. Значит, они уезжают в другие регионы с учетом э, неблагополучной автономки, или же переезжают, находят родственников, и так далее, и так далее, и так далее. Вот здесь, в принципе, значит, расширяется таким образом. Если он стоит здесь в очереди, значит, переезжает в другой регион, э, э, теряет или не теряет он свое, там, или по новой должен обращаться, по новой становиться там в регион. Нет, в любом случае, сводман, сводман с водным манскийский будет, э, то есть э, речь идет о собственности. Если он переехал в другой регион и да просто зарегистрировал там время, то он имеет право получения жилья. Но он все равно остается жителем Калмыкии. Но вот там время, не может быть. Если время. Время, если вы не знаете. Ну там есть ограничения, да, но почему? Потому что э, ну, мы говорили о демографии, о других проблемах, но надо как-то. Ну, оставлять людей, чтобы они жили в своем родном регионе. И вот для этого э, закон проекта предусмотрено, чтобы э, как раз э, вот, э, такие но молодые ли... люди были жителями Калмыкии. У нас вопрос да, с ну, тобой. Да, ну да, вопрос трудный, сложный, но его как-то надо начинать решать. Мы уже люб разные варианты думали, э, что с этим делать. Но, понятно. Тут... Задачи субъектов же понятны. Попробуем. Ну, пожалуйста, не Дор, вы не знаете, я хотел бы объяснить, а вы до разного останетесь? Просто есть там вопросы, касающиеся других семей. Останете да? да, да. Все. Все. Давайте, еще вопросы. Желающие выступить. Решение комитета, пожалуйста. Уважаемые коллеги, вопрос возложен на составление комитета. С учетом замечаний, которые были вычтены, если согласились, комитет рекомендует дорожным правом парламенту принять данные государственные Решение комитета озвучило. Возникли вопросы? Если нет, прошу определиться с голосованием карточками голосов. Кто за? Под шесть. Спасибо, если не согласно. Спасибо. Эдуард Владимирович. Спасибо. Да, да. Просьба остаться, побыть здесь, значит, чтобы мы все вопросы могли обсудить сообщать. Следующий рассматривается вопрос. Проект закона об изменении в закон Республики о патентной системе. Возьмите правительство. Поручено дало изговорить министру экономики Дмитрию Александровичу. Александрович. Пожалуйста, Дмитрий Александрович. Добрый день, Антон Васильевич. Добрый день, уважаемые законодатели. На рассмотрении представленный проект закона о Республике об объестения изменения в закон о патентной системе налогообложения, который разработан субъект на, на главой 26.5 налогового кодекса Российской Федерации, субъектом Российской Федерации полномочий по регулированию патентной системы налогообложения, в части установления базового размера потенциально возможного получения индивидуальных предпринимателей годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения. Целью законопроекта является налоговое стимулирование развития малого предпринимательства путем привлекательности и доступности под этой системы 7 для субъектов предпринимательской деятельности. Представленным законопроектом предусматриваются следующие основные изменения. Первое. Диференцировать территорию Республики Калмыкия по территориям действия патентов по группам муниципальных образований за исключением патентов на осуществлении видов предпринимательской деятельности, указанных в следующих пунктах. 10, 11, 36, 37, 51 1. Предлагается детальная дифференциация размера потенциального возможного дохода по территориям действия патента. Первая группа муниципальных образований ⁇ Лесинский городской округ, вторая группа муниципальных образований ⁇ городские и сельские муниципальные образования, третья группа муниципальных образований ⁇ иные сельские муниципальные образования. Данное разделение территорий на три группы муниципальных образований позволит установить для каждой группы потенциально возможный доход с наиболее справедливой налоговой нагрузкой, учитывающей экономические особенности территории, на которой ведется предпринимательская деятельность. Дифференциация территории проведена на основании анализа соразмерности суммы полученных доходов индивидуальным предпринимателям, применяющих систему налоговложения и единый доход на доход за 2019 год. В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 части 8 статьи 346.43 Налогового года Федерации регионам предоставлено право устанавливать ограничения для применения под этой системы налогообложения, в частности по размеру площади торгового зала, по площади арендных помещений или количеству машин для пассажирских или вызовых перевозок, по иным физическим показателям, характеризующим виды предпринимательской деятельности. В связи с этим законопроектом предлагается установить ограничения по следующим 16 видам деятельности. Например, в Законной Республики Калмыка 1 мая до года 412-4З, а по ДН7 налогообложения изменения и изменения дополнениями по 29 декабря 2020 года предусмотрено ограничение до 50 квадратных метров по виду деятельности розничной торговли, отшляемой через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговый зал. Данным законопроектом предлагается по данному виду деятельности установить ограничение до 150 квадратных метров с количеством обособленных объектов не более пяти, что позволит большему количеству предпринимателей воспользоваться патентной системой налогообложения. По девяти э, видам деятельности потенциальный возможный доход остался на прежнем уровне. Это связано прежде всего с отсутствием на территории региона предпринимателей в указанной сфере, его потенциальный возможный доход остался на прежнем уровне. При этом физический показатель в части средней численности наемных работников по 9, по 9 видам деятельности увеличился не более чем на 50%. По оставшимся 75 видам деятельности законопроектам предлагается увеличить потенциально возможный доход. Размер потенциально возможного дохода на территории республики по видам деятельности рассчитывался прежде всего на основании представленных средней и незамудовых органов за 2019 год, о полученных доходах индивидуальных предпринимателей, применяющих систему воображения ЕВД с учетом численности занятых работников по каждой отрасли. Кроме этого, в расчетах использовался отчет формы номер 5 КНВД за 2019 год, размещенный на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Вместе с тем, необходимо отметить, что потенциально возможное получение индивидуальных предпринимателей годовой доход на территории республики по видам деятельности не корректировался с декабря 2015 -го года, что в свою очередь повлияло на увеличение потенциально возможного дохода с учетом анализа социально-экономического развития муниципальных образований. Дан законопроект разработан с учетом изучения опыта по регулированию патентной системы налогообложения в субъектах Российской Федерации, таких как Республика Адыгея, Алтайский край, Республика Интушетия, Курганская область, Республика Тыва, Волгоградская область, Савропольский край, Астраханская область, имеющие более высокие показатели по доле индивидуальных предпринимателей, применяющих патент системы налоговложения в общем количестве индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в регистре субъектах малого и среднего предпринимательства. В целом, предлагаемая инфляция потенциально возможного дохода по территориям численности работников, площадям объектов, недвижимости, заваемых в аренду помещениях, торговых залов, окажет позитивное влияние на дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства в республике, повышение уровня занятости населения. Принятие законопроекта позволит повысить справедливость патентной системы налогообложения и поставить стоимость патента в зависимость от деловой активности, в сложившейся в муниципальном образовании. Спасибо. Спасибо. Дмитрий Александрович поинформировал нас о сути закона. Вот так его заместитель докладывает у нас комитета. Я докладывал. А, ты докладывал, да. Пожалуйста. Желающие задать вопрос. Нет. Желающие высепить. Наталья Сикинов, а, пожалуйста, согласен, сначала вопрос. Уважаемый Дмитрий Александрович, вы выступили в принципе в понятии, да, в понятном целесообразность принятия данного законопроекта. У меня единственный уточняющий момент. А почему как бы, вы внесли данный законопроект только 2 августа текущего года и плюс еще дополнительные поправки ближе уже к комитету 6 августа? Почему нельзя было не нарушать, если этот законопроект очень важен и нужен? внести в установленном законом законном порядке пораньше, чтобы депутата была возможность поработать, в том числе, по данному законопроекту. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. следующим образом. Уже с начала года, ну, скажем так, в феврале месяце, на площадке Совета при Министерстве экономики и торговли, с учетом представителей нашли, Народного Курала, мы приступили к обсуждению данного законопроекта с участием КИНИФИНА, с участием управления федеральной налоговой службы, с участием э, э, лидеров общественного мнения, и общественных организаций. Понимая, что э, закон непростой, и э, нам важно сбалансировать интересы предпринимателей республики, понимая, что нам нужно проанализировать, как дела обстоят в последних То есть с нами была проделана скажем так, трудоемкая работа по анализу и 10 регионов, которые попали вместе с нами в неблагоприятные регионы по социально-экономическому развитию и по регионы для того, чтобы наше решение и тот проект закона, который мы представили на рассмотрение, был в балансирован и учитывал те отрасли, которые в настоящий момент широко развиты на территории каждого муниципального образования республики и После того, когда проект был сформирован, мы установленные законы в Слопе имели возможность согласовать и с надзорными органами, и с Министерством юстиции, соответственно, чтобы данный законопроект удовлетворил абсолютно всех. Ну, так, такой, Такого не да, было. Да? Да. Поэтому до начала работы комитета четвертого уже внесли доработанный. Мы внесли действительно доработанный. Дополню еще, что предварительно данный законопроект э, был рассмотрен с участием инициативной группы э, депутатов народного курала э, ну, в первом приближении, то есть мы э, поделились с данным законопроектом, и э, Сергей Александрович принимал активное участие, и Маджи Наталья Сергеевна. То есть мы данный законопроект максимально э, как, так, в первом приближении проговорили со всеми заинтересованными сторонами. Ирина, пожалуйста. Ну, на самом деле хороший был вопрос задан, потому что я как могла стимулировала принятие этого закона, не просто контролировала. Уже в конце марта да, вы мне на электронную почту прислали проект закона, который я обсуждала с предпринимателями. Но сейчас вот, вот почему-то, вот это уже вопрос к Анатолию Васильевичу, доработанный проект в электронном виде не был нам разослан. Я его получила как член бюджетного комитета. значит, Нет, доработанный, потому что были внесены изменения там. Я не видела в электронной почте этот проект, потому но что хотела комитет. разослать еще раз предпринимателям, чтобы они окончательно все просмотрели, у кого какие замечания, но я не получила этот законопроект. Законопроект на самом деле действительно нужен. Это, он приводит наш закон республиканский в соответствии с федеральным законом. Вы знаете, что в ноябре 2019 года были внесены изменения в федеральный закон, которые вступили в силу с 1 января этого года. И вот то, что мы так долго готовили этот законопроект, я считаю, здесь есть и вина Минэка и вина вообще правительства. Почему, если уже в марте в принципе основа была готова, да? Столько месяцев рассматривался, потому что наши предприниматели все это время были дискриминированы по сравнению с предпринимателями других регионов. Как только вносятся изменения в федеральные законы и они вступают в силу, мы должны оперативно реагировать в интересах наших предпринимателей. Вот вы говорите, что ну Здесь вот внесены изменения, да, увели. Те, у кого торговая площадь больше 50 до 150, имеет право да, предпринимателей перейти на патентную систему налогообложения. Но ведь до 10 августа наши предприниматели этой возможности не имели, к сожалению. И вот сейчас я, у меня просьба к представителю налоговой инспекции, господин Лариев, здесь, чтобы помогли предпринимателям как-то очень быстро, кто там желает, перейти на эту систему налогообложения, чтобы им сделали перезачет налогов. Ну, как-то все это утрясти нужно. Здесь есть вина и наша, как депутатов, как законодателей. Мы не стимулировали, может быть, должным образом рассмотрение этого закона. Закон нужно принять. Проделана хорошая работа на самом деле. То, что введена градация, вот о которой говорил министр, да? Город листа, районные центры, другие, да? Все. Возможно, будут еще замечания, но уже эти замечания можно в общем формулировать следующими законопроектом носить изменения и так далее. Конечно, этот законопроект сегодня нужно принимать, мы уже опоздали, уже идет третий квартал, поэтому дать возможность нашим предпринимателям работы, перейти на патентную систему налогообложения. Вот смотрите, с 1 января какие изменения были? Ну вот увеличилось количество площадь торгового зала. Потом, там, по-моему, до 20 субъектов, да, вот новые виды деятельности были включены. Потом э, те, кто на патентной системе налогообложения получили возможность, да, уменьшать систему налогов, уменьшать налог на страховые взносы. Все это мы должны оперативно учитывать в республиканском законе. Поэтому у меня предложение принять этот закон Спасибо. в этом виде. Работа проделана, жалко, что задернули. Нач... Пожалуйста, решение комитета А можно еще один, Наталья Да, да? Вопрос а, ли да, да. Нет, вопрос Наталья Сергеевна просто озвучила Куда обсуждение пошло Вступление в силу и данная мера будет работать с 1 января 2020 Нет, а потом, нет, да? нет, сейчас да? должно вступиться У нас в законе не тут написано, как? Про эти законы Закон вступает в силу Так Эй. Нет, да, он должен не в нет. этом году вступить, потому что иначе противоречие идет. Да, да, да. Ага. С, момента с, момента с момента его принятия он должен, как? иначе вот проект, логика нарушается. За вот смотрите, настоящий закон вступает в силу по истечению одного месяца со дня его официального опубликования. А, числа очередного налогового периода по налогу уплачиваем в связи с применением. А у нас квартал, по-моему, платят налог. Нет ответа, да? Нет. Я знаю, что с момента принятия. Нет, с момента принятия? А здесь, видите, ну, он должен быть, раз, раз, он должен, 2. должен 2. с 2. момента 2. принятия. Угу. Вячеслав Николаевич Здравствуйте, Там а по срокам да. может быть, а ну, mm -hmm. ну, если брать по налоговый период, то, а, если мы сегодня принимаем на проект, mm -hmm. значит, 4, 4 месяца, я полагаю, с 1 октября что поступит... Mm -hmm. По окончанию квартала, да? Да. Налоговый период квартала. На, на, на 5 месяцев мы можем выдавать фатами. Mm -hmm. вот, ну, мы потеряли 3 квартала. 7, мы потеряли 3 квадрата На месяц мы удавали Не зависит от того, сколько дней Мы в месяц работаем В этом плане есть еще Дополнительные Деференции для принимателей Патент может быть в плане За каждый день рабочий оплачивают Поэтому отвечаем на наш вопрос Я думаю, с первого Все уточнили, пожалуйста Решение комитета Уважаемые коллеги <смех> была, как Можно кондиционер увеличить. Уважаемые коллеги, решение комитета озвучено, не возникло вопроса. Если не возникло, прошу подготовиться к голосованию карточками. Кто за? 26. Ваше спасибо, Единоглас. Спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо, Дмитрий Александрович. Служится следующий вопрос. Номер 8. Об установлении дифференцированных налоговых ставок для отдельных категории налогоплательщиков, применяющих прощенную систему налогообложения. Значит, пожалуйста, Дмитрий Александрович, вы так более лаконично излагайте. Почитайте все, что на эскепте. Пожалуйста. На рассмотрение представлен закон, проект закона Республики Калмыкия о внесении изменений в закон Республики Калмыкия о постановлении дифференцированных налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения. Основанием для внесения изменений в законопроект послужили изменения, внесенные в правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года номер 434, а утверждении перечней атмосферы российской экономики в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации, в результате распространения новой коронавирусной инфекции с изменениями и дополнениями 26 мая, 26 июня и 16 октября 2020 года. Где в перечень атмосферы российской экономики в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации, в результате распространения новой коронавирусной инфекции добавлен раздел. Ой, Дмитрия, Дмитрия, да, очень да, прошу да. прощения. Действительно душновато. Девочки, Кондиционеры можно увеличить? Да, Не тянет, да то, что ситуацию стоит. включите. включайте это периодически. Если не тянет, да. по... то... И двери И пусть, двери по... пусть откроют. Ну, что потому что действительно душно. Пожалуйста. Итак, добавлен раздел «Розничная торговля непродовольственными товарами». В указанном разделе «Аквэс» 45.11.2 «Розничная торговля легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами специализированных магазинов». И 45.32 «Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями». В связи с этим предлагается внести изменения в раздел «ЖИП-проекта». Закон о республике Калмыкия добавив аквейт 45.11.2 торговля розничной легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами специализированных в специализированных магазинах и 45.32 розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Внесенные изменения в представленный законопроект позволит налогоплательщикам с данными акведами применять упрощенную систему налоговложения со следующими льготными налогами. Для многопотреблечика, выброшенного в качестве объекта налоголожения доходы применять налоговую ставку в размере 1%. Для многопотреблечика, выброшенного в качестве объекта налоголожения дохода и уменьшенной расходом, расходов 5%. Спасибо. Уважаемые коллеги, информация завершена. Пожалуйста, вопрос. Если вопросов нет, желающие <плодисмент> выступить, поддержать и так далее, пожалуйста, нет. <плодисмент> а, пожалуйста. А, да, я поддерживаю. Также попросите депутатов, да, да нужные Спасибо. Если других предложений нет, предложения пучменого поддержать, пожалуйста, решение комитета. Комитет народного права парламента и, сними, и по комитета, бюджетный принимает предпринимательский комитет, рассмотрел проект законодательства комитета, обвинение законодательства комитета, об установлении действенных налоговых став для отдельных категорий налогоплательщиков, детей, применяющих проект налоговых став, рекомендовал народного права парламента и принять данный проект с учетом следующего предложения наименование законопроекта да, решение комитета обсуждено, уважаемые коллеги если не возникло противоречий прошу голосовать, карточками будем голосовать кто за? 25 yeah. yeah. У нас вышел. Значит, 25 решение принято, спасибо вам большое за подготовку. Все, что можно хотя бы принять на этом этапе, это очень важно, правильно, здесь сказал, да? Уважаемые коллеги, рассматривается проект постановления народного курала о деятельности уполномоченного по правам предпринимателей в 2020 году. Уважаемые коллеги, санал Дежич, нам должен доложить. Есть какое предложение. Мы давно получили эти документы. Ну, в силу этого напряжения с вопросами было, подготовкой этой сессии по времени с поправками как-то задержалось. Все могли изучить этот вопрос. Есть такое предложение. К вопросам перейти. О, да, перейти к вопросам сразу. Мы все почитали mm -hmm. этот документ. Поэтому, Санал э, Ледживич, вот я один вопрос задам, такой обобщающий. И дальше давайте. Не будет возражений с вопросом начать. Mm -hmm. Не будет. Mm -hmm. Поэтому, сам вот на ваш взгляд, год, вы отчитываете за. Год. Что удалось и что не удалось. Тезисно. Насчет депутаты, ну вот, представители всех фракций это почувствовали. А дальше вопросы Буквально там 3-4 минуты. Что удалось, что не удалось. Ну, хочу сразу сказать, что удалось те обращения, которых из 44. Понимаете, нас. Все они были подготовлены. Это что касается обращений. И в письменном виде 14 и 136. Э, в и вот сейчас вот, э, Дмитрий Александрович рассчитал э, <с> проект закона об вот этом системе на положение. Земли в свое время э, и э, региональное отделение опоры России также выходило с предложениями. Мы написали обращение. Урал и вместе с такого делать этот закон относится отражение и решился ничего не уже положительно. Что не удалось так, Что не удалось? Не удалось все-таки э, оградить, что ли, так сказать, наши предприниматели, от неприменения применение к которой В 2019 году я уже обращался в Урал, в Министерство ведомства о том, чтобы отменить э, применение контрольной кассовой техники на нашем рынке. Но тем не менее, вы, вы знаете, том, все знаете, Антон Алексеевич пришел ответ э, Государственной Думы и Министерства финансов Российской Федерации о том, что закончится э, закон, и наши предложения о том, чтобы расширить перечень <связь> э, видов торговли, в котором не не надо применять контрольно-кассовую технику, все-таки не нашел своего отражения. Хотя вот, закон не гласит о том, что на открытых рынках, в частности, в нашем э, единственном рынке, на базаре на Горького, э, если не сохраняется сохранность товара, не продовольственны, то правильно не применять контрольно-кассовую технику. Но на сегодня, я говорю, там разночтения чтения, в законе одно, а в постановлении правительства все-таки перечнем не допускается расширенное неприменение контрольно-кассового текста. Там в основном указано, что не применять имеют право тех принимателей, э, которые торгуют носками, э, нательным бельем и так далее. А остальные все все подпадают под то, чтобы они э, применяли контрольно-кассовый текст. Вы сами все знаете, у нас там рынок такой, ну, накрыт тентами, ну, все временно, и а, обеспечить сохранность товара ну, невозможно физически. Они каждый день приходят, разбрасывают свои вот, эти, лотки, вечером вновь собирают и уходят. Поэтому, ну, вот, что это невозможно. Ну, вот и что касается... Но, еще пока вы еще будете докладывать, я вас Мариеев, просил бы. Ну вот бы. Сейчас Путин говорит о том, что всех нас поцелили, на правильно, овощи, сезон, крестьяне э -э, должны приезжать, э -э, какие там контрольно-кассовые машины, значит, и так далее. То есть я попрошу вас потом ответить, сейчас он доложим, чтобы мы понимали, купили. действительно овощи я солидарен с этим делом. Человек привез или даже из базы привез, продает и так далее, там 20 этих ящиков помидор, контрольно-кассовая машина. Вот как-то нелогично и не вяжется. Я извиняюсь просто, чтобы были готовы, пожалуйста. И вот, это, опять же, я не хочу говорить о том, что сделано и что будет делаться, я вот поставлю на вопрос о том, что, чем, в общем-то, еще не удовлетворен, это в части того, что наши пассажирские перевозки. На сегодняшний день у нас пассажирских перевозок как таковых нет. Ни в одном районном центре нет автовокзала или места отправки наших граждан, граждан нашей республики. Все напрочь, что закрыто, ко мне обращаются предприниматели, занимающиеся пассажирскими перевозками. У нас была встреча с э, председателем правительства Юрий Викторовичем, к которому мы обратились о том, чтобы ну, как-то возродить что ли, э, пассажирские перевозки в нашей республике, где э, Юрий Викторович в общем-то, выступил с вниманием наших предпринимателей, занимающихся пассажирскими перевозками, и пообещал э, помочь. И рассмотрите по, по части субсидирования, субсидирования каких-то издержки для наших э, предпринимателей, занимающихся перевозками. И вот, э, а сколько, вот, таких предпринимателей? сколько таких предпринимателей у нас в республике? Вот, э, к сожалению, у нас было семь предпринимателей, занимающихся э, пассажирскими международными перевозками, легальными. Я подчеркиваю, легальными, Анатолий Васильевич. Остальные, кто занимается перевозками, это все нелегальные. И вот этот э, вопрос остро стоит, где я в общем-то на всех э, совещаниях поднимаю о то, том, что необходимо усилить контроль за теми перевозчиками, которые занимаются якобы, якобы пассажирской перевозкой. На самом деле у них нет никаких ни лицензий, никаких ни паспорта маршрутов. Все напрочь отсутствует. Тем самым они подвергают э, жизни и опасности нашего. Э, Пассажиров не суд, не соблюдает скоростной режим и прочее, прочее, прочее. Поэтому я говорю первый зам представителя правительства, Живич, то же самое собрал нас, предпринимателей и меня, где мы обсудили еще и в общем-то наметили уже пути для того, чтобы э, помочь нашим предпринимателям, под, под, занимающимся подзвестными перевозками, в части э, организации посадочных хотя бы мест в рай-центрах. Ну, опять я говорю, сейчас я наготовлю письма в районные центры главным, чтобы они помогли хотя бы с помещением, пригодным для отправления э, граждан э, в своего района. Это их обязанности по закону муниципалитета ну? обеспечить. Я, я понял, что обязан, но, тем не менее, сейчас отсутствуют все автоказ Люди под солнцем, без всякого тета, без укрытия, стоят, там, голосуют, кто как может, добирается да, до, до города и да. там, другие. Да. Самое Самое что же, здесь чтобы не потерять мысль, все-таки по Лариеву мы сразу получим ответ. А другие товарищи, по вопросам, которые нужно еще перед Лужиевым поставить, Сумалу пожалуйста. Давайте Давай, пояснить. По по по Мы об этом говорили. Да, об этом. Просто сейчас в последнее время получили два обращения. Вот группа предпринимателей, работающих на да, центрального группа, около центрального рынка, и э, восточный рынок, товарищ на первом крае. Может бы еще раз ну, и принимателям давать адрес на каждому, да, делали обходят. Значит, у нас это онлайн применяют по общему правилу все предприниматели торгующие на этих объектах, за исключением тех, кто торгует определенными видами товаров. Вот. Здесь у нас индивидуальный подход к каждому лису. К каждому лицу. мы и в связи с этими обращениями значит, тоже проводили, проводили беседы, что -ли, подходы, там, разъяснения предпринимателям. Вот. Кроме того, сейчас службой Федеральной налоговой службы с органами в целом в стране реализуется проект «Рынка». Вот. Этот проект реализуется по поручению президента России Владимира, Владимира Владимировича Путина от ноября прошлого года. Это было связано с обращением граждан о том, что у нас на рынках в стране значит, творится беззаконие, что не соблюдается, значит, права ä, потребителей, и э, в связи с этим, значит, э, был, э, был создан этот проект, сейчас реализуется на стране, и мы не исключение. Вот, если брать... Э, как он реализуется? Да, если Ревизу... брать тех предпринимателей, Андрей Васильевич, который вот на овощном рынке торгует, ну, э, мы, что-то замечали, там, э, производитель, с фоспродукцией, ну, там перепродавцы. Э, вот. Там они эти жители с и мы требуем от них значит, регистрации не только качественных но и изменения КПТ. Ну, во-первых, в этом плане КПТ мы рассматриваем как гарантию соблюдения прав предпринимателей, вот, которые могли бы потом предъявить значит, свои требования по, по покупке там, некачественного товара. Да? Вот. Ну, и во-вторых, это наведение финансового контроля вот, и значит, вычисления налоговых обязательств, практических размеров. В одном из обращений, честно говоря, смутило одно выражение о том, что в связи с этим требованием введения мы будем вынуждены платить налоги. Вот, согласитесь, что налоги должны платить все по Конституции. Вот и у меня вопрос есть. Есть. есть. именно представитель нового вопрос. Да. Мы вопрос а. рассматриваем. Ну, этот вопрос вообще связан с предпринимателями. Вот вы говорите о предпринимателях, которые торгуют на рынках. Да? На самом деле, вот правная нам вот, наверное, по защите прав предпринимателей. Я тоже интересовалась этим вопросом. Ко мне обращались предприниматели, вот, торгующие в этих палаточках, да, на улице Горького, Горько, Горько. Зеленка. Ситуация какая? Вот как я беседовала с ними, выяснилось, что большинство из них на патентной системе налогообложения. Совершенно. То есть им этот кассовый аппарат, как говорится, до одного места. Они налог платят исходя из базового дохода, да, о котором говорил министр экономики. Зачем напрягать предпринимателей? Тем более, вот правом, что сохранность да, товара не соблюдается. Там такие палаточки тоненькие, вы знаете, да? Они не могут оставить свой товар, уйти, там товар под, защ под защитой только этого продавца. Очень много вопросов возникает. Вы со своей стороны обращались, ваше руководство, потому что я понимаю, налоговый кодекс, мы все да, подчиняемся ему, но там есть такие моменты, которые нужно менять. Вот я обращаюсь и к вам. Вы же представители Единой России у нас уже были, да? Вы обращались, вы инициировали вот какую-то закон... какую законодательную, как беспортивно, ну, он всегда работал в Единой России. Ну, это не тот, это, да? Значит, вот законодательную инициативу по внесению изменений в этой части налогового кодекса. Ведь если человек на патентной системе, зачем ему этот кассовый аппарат, который, между прочим, как только температура выше 35 градусов, да? Вот вы говорите у перевозчика, он перестает работать. А если температура там низкая зимой, он тоже не работает. Зачем им этот кассовый аппарат? Они налог платят. Они налогоплательщики, дисциплинированные, ответственные. Вообще вот, это, вот, вот эти вопросы нужно устранять. И да, я Постановление думаю, правительства России. Туда да, да, и туда надо вносить изменения. На самом деле мы все вот ссылаемся. Вот, Наталья Сергеевна, вы неправильно трактуете закон, отвечает ваш, ваш сотрудник, да, ваше управление ФНС. Вы говорите, провалитесь закон, посмотрите перечень. Посмотрела. На самом деле очень много вопросов. Все зависит от того, как трактовать. Вот вы как, представитель, как руководитель налоговой инспекции. Можете дать четкие разъяснения да, всем, кто торгует вот в этих палатках. Чтобы они четко знали, что от них требуется. Я понимаю, там чулочные носочные не облагаются. Там кто торгует мясом в крытых рынках, тоже не должен да, иметь кассовый аппарат. Нужно... Вы говорите, они сами все знают, ничего подобного. Люди, которые там торгуют, они не сидят, как вы, в интернете. Они мало что знают, им не до этого. Они под палящим солнцем целыми днями стоят, чтобы заработать какую-то копейку на свою семью. Вы должны вести, вот как у ФНС, да, разъяснительную работу. Я вот, когда поговорила с предпринимателями, убедилась в том, что они вообще мало что знают. Хорошо. Они представления не имеют, кто должен иметь, какое-то. Здесь надо поддержать Наталью Сергеевну, я тоже. Писал. Вы должны вести эту работу, потому что и пытаться как-то защищ... защитить предпринимателя. Вот не вставать в позу такого, знаете, вот вы, мы контролеры и все. Вот мы вам акт выписали, а дальше как хотите. Такой ситуации не должно быть. Хорошо. Вот вы говорите, нужно работать с каждым отдельным предпринимателем, да? Разъяснять ему, но этой работы нет. Она не проведена на рынке. Наталья Сергей, я тоже вас поддерживаю. Давайте мы министру экономики поручим. Я в этом письме, кстати, в двух письмах наложил резолюцию. Прошу встретиться с людьми, разъяснить, что возможно, что невозможно. Ну, пока я здесь солидарен. А поэтому... пригласите меня на эту встречу, да, потому что Поэтому экономики я поручил Леонариеву. Конечно, выписывать то легче. Акция ставила, все. Да, да. Хорошо, еще вопросы, пожалуйста. И вопросы у меня к комбатсмену. Вот да, я пожалуйста, пожалуйста. ознакомилась с Ну, такое, такая работа Достаточно общая такая Что меня заинтересовало Динамика численности субъектов малого и среднего предпринимательства В республике Кавмыкия Динамика, конечно, настораживающаяся Все по наклонной Здесь на самом деле Тоже ваш вклад Если предприниматели Смотрите, количество субъектов И микро, и малые, и средний Все к уменьшению идет За последние годы, 21-22 20 и 19, -е. это очень плохо. Дальше я посмотрела еще один аналитический обзор индекс административного давления. Республика Калмыкия здесь на очень хорошем месте стоит. На самом деле нереально хорошем месте. Административное давление на наших предпринимателей высоко, а здесь 3.0. С какой стати? Кто подает сведения? Значит, сведения, которые подаются для того, чтобы выводился этот индекс, они не совсем объективно. Я вот приведу простой пример. Меня поддержит кстати фракция КПРФ. Буквально недавно. Я, а? я понял, мы пытались эти разместить эти баннеры. Да? Вот мы Упом... пытались Упом... разместить Упом... баннеры в городе Елиста и в других Упом... городах Республики Калмыкия. Все фирмы нам сказали, что администрация запрещает размещать баннеры партии «Справедливая России. Даже те, кому мы уже проплатили за аренду Отказали и до сих пор деньги да, не вернулись. Не Нет, это, это как раз административное давление. Ну, ну, Я просто привожу, почему не политизируете. Это пример административного давления. Ну, да, Что значит административного? Это заработает. правильный вопрос, пожалуйста. Эти данные в докладе э, приведены из доклада уполномоченных по правам предпринимателей Российской Федерации, где э, у нас новость на данных всех тех которые надзор органов всех регионов они и составляют вот этот индекс административного давления это не мои цифры я не думаю что вы такой обзор конечно, было очень приятно было но как вот вы говорите в любом случае может быть картина она э, несколько так вот э, смазана и говорится о том что вот, уважаемые коллеги есть я... еще пожелания прагивые ну, пожалуйста добрый день хотел вот вопрос задать по поводу двух предпринимательниц они вот у нас, так сказать тоже сосредоточены в нашем мире да, там с прошлого года предпринимательницы Цигаменко и Бажаева Попустим. они в прошлом году, они нам тоже обращались кстати говоря и там действительно, как Наталья Сергеевна говорит, что административное давление они прям сами говорят что вот из-за участия Одно из них, соответственно, на митингах. И э, на них идет давление, им даже там говорят Нет, сотрудники, не ну, И, соответственно, от вас какая реакция, да, потому что к вам обращение было, соответственно, каким образом вообще проведется, передавали бы, потому что вышестоящий, там все это уже тоже если по своему. <свист> Потому что, ну, действительно, давление, как бы, есть, и оно ощущается. Вот даже вот когда недавно мы пытались здесь провести, ну, точнее, вот, примеру, пытались провести конференцию по обустыниванию, и там предпринимателей, рестораторов, сказали, чтобы там не принимали. В таком даже плане вы вот, там предприниматели вот, были, да. Соответственно, ну, с вашей стороны, как оно тут, Пожарова и Понятно. Пожалуйста. Я сразу хочу сказать, основное, что да, были на приеме, устный был разговор, никакого обращения со стороны цыган, цыган которого, в котором, в общем-то, она озвучила а, все то положение, которое она ведет как предприниматель по вопросу а борьбы с опустельными земель, но никакого обращения от нее не было. Мы просили ее, чтобы она обратилась там, а она сказала, сейчас я приду. Mm -hmm. что? Потом мы стали а, узнавать все-таки, в чем дело. Почему молчание? Это вот, Да, мы видим СМИ, они там э, жалуются о том, что их э, преследуют и прочее, прочее. Но это у нас в общем-то не могут нас э, мы ждали обращение. Теперь на сегодняшний день мы узнаем, что э, в общем-то все подрядные работы проводил представитель предпринимателя Славяградский или там края, И все, все документы. Э, Находится у него, якобы, так, да, сошло, Поэтому я говорю, смотрите, если бы она обратилась к нам, ну, естественно, уже бы включить включились в работу и более-менее ясно бы было... по советнике обратиться. Да. Потому... Нет, в смысле, а, а в чем дело? Вы, вы, же, вы же обязаны обращаться? на устные обращения да. реагировать. Так еще и в соцсетях же, соответственно, это был ретонанс. Нет, рефонансия. на устные это обращения. Вы же вы сами пишете. 44 работа, к вам 100%. письменно обратились, а 136 устно. Не реагировали? На них а делают, почему на это не ну, было? Им э, говорили не выходить там, в соцсети. На них вот реально оказывали давление. Две молодые мамаши, да, чтобы все понимали, у одной маленький ребенок порядка там, не знаю, там четырех лет, но у другой маленький ребенок без мужей. Соответственно, ну как уж, как вы думаете, ну, вот именно те, в данном мы... случае э, этот, наверное, все-таки институт, наверное, и существует, и у полномочия. Потому что предприниматели, к сожалению, у нас в республике, действительно, в этом плане, наверное, забудут. Я... я как гражданин, как мужчина, я соболезную тем женщинам, которые попали в эту ситуацию. Но еще раз хочу сказать, что работа уполномоченная, она носит заявительный характер. Если у нас какое-то есть обращение, тогда мы ведем и во все инстанции разносим обращение, где юридические, другими формами мы уже... Оставим интерес наших внимание. Если нет бумаги, как говорится, я на словах же не могут ходить. А что-то. Можно сказать. вопросы? Мне нету... Да, можно, пожалуйста. Вот вы вроде бы еще не совсем пожилой человек. А что ж вы до мозга костей такой чиновник? Обратились к вам люди, устно обратились. Почему нельзя отреагировать? Вот депутат Шейн например отреагировал, обратился в Генпрокуратуру по их устному запросу. Понимаете, почему вы не реагируете я реально могу... на запросы? Они обратились, мы им посоветовали и сказали, дайте документы, мы дальше будем сейчас обращаться в те инстанции, с которыми вы не согласны. Но они не пришли. Да. Шея депутат. Мы шесть. что? Мы тоже Это депутаты. Тоже Хорошо, а вы, вы сейчас готовы подключиться вот, вот, ну, Конечно, на основании? Да, но, и хотелось бы тогда соответственно, от вас вот какой-то реакции, мы уже как депутаты, соответственно, вот, я думаю, Наталья Сергеевна согласиться. Можно, вот как два депутата просим, соответственно, подключиться в вашем так ну, вот, да, Уважаемые да, коллеги, не давайте не вот кто-то... Нет, кто из... нет, е... нет, это не слушайте, пожалуйста. Политизировать ничего не надо, если есть такое обращение, это давайте с вы. Уважаемые коллеги, ну мы же э, хотели, чтобы у нас обсуждение с участием председателя прошло. Э, время неумолимо движется э, к той черте, где председатель должен уйти на ВКС. Поэтому, уважаемые коллеги, если есть какие-то еще вопросы к не возбраняется с ним работать каждый день. Mm -hmm. Вот, Арсадович, знаешь, где он сидит? Знаешь, mm что -hmm. Где он сидит? уже? Mm -hmm. mm -hmm. Ну, давайте, вот, видите, знаем. Mm -hmm. Значит, давайте, да, ну, давайте, лаконично спросить. Уважаемый Санауриджиевич, mm ну, -hmm. вы uh очень -huh. организованы в ниспид еще в апреле, текущего года в народных Курал Парламента Республики Калмыкия мы очень внимательно, подробно изучили доклад действительно сегодня и анализ, который вы представили, что за время работы к вам поступило 44 обращения да, в письменном виде и 136 устных обращений. Вы сказали о том, что они практически 44 письменных обращения решены положительно. Вот структура анализа этих обращений все-таки расскажите по каким направлениям и тематикой этих обращений а, раскройте нам по каким направлениям представители обращались и что было сделано. И второй вопрос у меня связан с перевозками по городу Леску. В социальных сетях, о чем вы в принципе сказали, что тоже отслеживаете, Очень много жалко со стороны наших граждан о том, что нет на сегодняшний день газели на территории города листы не работают. Графика а, общественного транспорта муниципального, который а, был создан, муниципальное предприятие на территории города листа. автобусы уходят тоже без графика. Каким образом необходимо помочь -то предпринимателям, тем газовистам, которые не могут работать на маршрутах и что нужно сделать? Спасибо. Два вопроса очень окончательны. Ну, в общем, я. Первый вопрос. Обращения, как бы сказать, как я уже сказал, в докладе 44, они в общем-то носят ну, разноплановый характер, но в основном, в основном, что касается земельных отношений, это не предоставление места для размещения э, НТО. И остальные, там, вот, можно сказать, самые такие э, обращения, которым бы я хотел бы ну, рассказать, парадокс, это вот э, Вопросы тарифы электроэнергии, как он, наша МРСК Юба, в частности камня считывает или производит расчет для выплаты нашим предпринимателям оплаты за электроэнергию по три. Вот поза прошлом году поступила жалоба предпринимателя, потом жалость на действия МРСК Юба, в они. В общем-то провели проверку в его магазине, насчитали и составили акт, хотя в акте я еще хочу сказать, там никаких таких претензий и... Э, То есть земля это и тарифы, тариф. понятно, давайте дальше. Мы каждый ну, жалпу уже земля. И получается и... из двухсот обращений, поступивших к вам, только тематика это выделение земельных, земельных участков подведение да, введение торговли. Ну, и вот, второй, да? И тарифы. Да. Все по второму вопросу, если я правильно понял жалобы самих перевозчиков, которые да, занимаются потому, городскими перевозчиками. которые пишут, что не могут проехать, с работы да. до дома, и вообще не могут свободно передвигаться по городу Веста, потому что они работают общественной трассой. Может быть, повторюсь, может быть еще раз скажу, что на сегодняшний день э, пассажирские перевозки в городе Листе то же самое ну, требуют пересмотра и кардинальных изменений. Почему? Потому что вот, даже вот, вы посмотрите, ну, вот, и одни и те же жалобы на то, что отсутствует э, транспорт, транспорт в, в час пик и прочее. Когда проходят проверки, вот мы инициаторами были для того, чтобы э, бороться с деревиками, тут же со, сразу по цепочке проходит э, известие о том, что выходит комиссия, и они снимаются сведения. Это говорит о том, что все те, будем так говорить, газели, которые занимаются перевозкой наших горожан, они все нелегитимны. Все работают под черным флагом. Я о чем не говорю, чтобы надо было все-таки составить реестр э, заключить опять же с ними договор, хотя у них якобы имеется договор, но вот мы, э, я лично разговаривал с предпринимателями, перевозчиками, они желались как раз, таки в очередь, на то, что те э, субъекты, так сказать, предпринимательской деятельности, в кавычках, которые занимаются вот у нас в городе, у них нет никаких, э, никаких документов на право перевозки наших пассажиров. Поэтому отсюда вот эта картина о том, что наши горожане жалуются, где газели и бросили просили. Хорошо. Ну, вы письмо ну, официальное Я, я спросила, не как статацию, а что необходимо сделать, чтобы урегулировать данный вопрос? Я, я уже обращался в э, мэрию о том, чтобы э, было создана комиссия и было пересмотрено, пересмотрено количество и э, тех маршрутов и рейсов, которые определены в нашем городе у нас там порядка 12-16 маршрутов. Но реакция есть. Но пока стадиации нет. Пока. А можно сказать, когда что, вы обратились? Потому, потому что потому все выезжаете. работы в черную. Я вот вот, львыч, я скажите, в пожалуйста, когда вы официально обратились в администрацию города или сы по данному вопросу? Я обращался на Виктор все. Хорошо. Ну вот. Уважаемые коллеги, еще есть вопросы? Оперативные, если можно. Когда бы просто есть, без процедателя будем разноцветить. Добрый день, уважаемые коллеги. Слава Андреевич, а Вы задавались вопросом, почему они все черные работают в нашей нашуке? Может быть, беда в том, что там до такой степени закрутили гайки, что они вынуждены работать черными? Потому что... По закону работать практически невозможно, то есть страховник, РИБАНАТ, КРФ. Извините, у меня это там, с собой отдельную лабораторию надо вводить на преследу, чтобы не заработать по закону. Поэтому у, тебя, у нас тогда никогда не получится. Наша порядка дети. Варятка вообще, если, ну, может быть, обратиться вот через свою федеральную структуру, обратиться э, к правительству э, федерации нашей, то, чтобы чуть-чуть снизить требования. Настолько уже включены. Вы частично уже ответили на вопрос о том, что э, почему? Вот в основном занимаются теневым бизнесом. Потому что не хотят покупать, во-первых, кассовые аппараты и все, все, все те свето оборудования, которые необходимо и предписано законом. Это очень накладно для наших перевозчиков. Это одно. Плюс, э, как бы сказать, э, несовершенная форма контроля. Я обращался опять же в транспортную инспекцию, где они говорят, что не имеют физической возможности проверять транспорт по причине того, что у них штат не укомплектован. В свою очередь я и с вами когда разговаривал, я инициировал создание группы, которые хотели налоговых налоговую представитель транспортной инспекции, там, общественности о том, чтобы выходили э, и боролись с этими Каким образом? Что касается международных перевоз, я опять же говорю, у нас сейчас вроде бы никто не есть, а в то же время все благополучно, на они выезжает до Москвы, там до Питера подвергает себя опасности. Они даже не понимают, что этот человек не лицензирован. Случайно э, ни по страховке, ничего не, не получит. Да, да, понятно, все, все понимаем, а действий немного. Значит, мы бы хотели пожелания вам, вот от всех, кто выступал. Все-таки давайте предметнее работать с мэрией, предметнее с федеральными структурами. Получили сигнал, получили в сетях сообщения, получили что-то другое. Давайте активнее работать. Ну, целое подразделение, которое давно этим заниматься, будировать других. И мы будем только вам благодарны за это. Уважаемые коллеги, если больше нет вопросов, пожалуйста... Но у меня буквально реплика. Да, реплика. Вот к уполномоченному, в адрес полномоченного. Это глазами обывателя, я вот заметил последний год, смотрю на общественный транспорт, я на нем не езжу, но вижу по городу, то есть все автобусы ветшают, «Газели» старые, парк устаревший, морально уже. Если там, скажем, лет 7-8 назад он обновлялся, видно было, что люди что-то имеют с этих перевозок, обновлялись и некоторые предприниматели имели по несколько там по две по три газели. Сейчас я вижу их количество уменьшилось и парк устарел. Новых машин не вижу практически. Поэтому на это мы тоже должны обратить внимание, город особенно, потому что и поэтому, наверное, и жители жалуются, что не вечером нет маршруток и днем их практически мало. Поэтому это станет ну, станет скоро большой проблемой. В перспективе, в недалекой перспективе этот вопрос может стать острым, поэтому вам надо как бы поработать здесь с городским управлением, да, и какой-то хоть план, может быть, даже действительно не, не ужесточать там вот полным набором той, того оборудования, а может быть, наоборот, смягчить эти условия, чтобы хотя бы перевозки были. Спасибо. Ну, Спасибо за пожелание Значит, способы. все понятно Пожелания есть, давайте Очень Иначе то, диалог не закончится никогда Уважаемые коллеги, у вас на руках Есть проект постановления Кому что-то еще не ясно, прошу подойти В перерыве, действительно Давайте эффективно рассмотрим Другие вопросы угу. Поэтому, уважаемые коллеги, давайте проголосуем За проект постановления, который у вас на руках За основу, с учетом разговора В том числе, на вы правильные предложения объяснили. И согласно Александра, более плотная работа с мэрией и так далее. Давайте все это вам напишем как пожелание. А следующий год спросим, будем живы, не проблем. Значит, как вы реализовали за как, те пожелания, которые вот, высказали наши депутаты. Кто за проект, за основу, прошу православие. За, я, кто за? 25. Кто против? Кто воздержался? Один. Один. Большинство достиг принято. Спасибо. Спасибо вам. Поактивнее работайте. Поактивнее. Просьбу давай. Вот, вот, вот. Мы, вот, я поднимал этот вопрос уже в течение вот, лет о аппарате полумочном. Вы знаете, очень неудобно представлять вашу студентную инстанцию. И когда нас спрашивают, почему ты о, состоишь в аппарате по человеку, я в общем, пока ему объяснишь, Почему что как? юридического статуса у вас как такового нет. Поэтому хотелось бы, чтобы она... Давайте запишем тогда пункт. Если не вожал, мы за основу пойдем. Пред... Более, более а да, как... попросить поручить правительство. А я не поняла, время... какой пункт? Учили, какой мы поводим, пункт мы не можем представлять интересы ну, нас... аппарат, может... штатной численности? Что Это... увеличить штатную численность? Ну, скорее всего. Да. А сколько у вас сейчас? Вы один? Сколько человек у вас спрашивает? Ну, два достаточно для такой маленькой республики. Они юристы? Вы юрист и второй да? Как? Ну, у вас юридическое образование? У меня? Да. Нет, у меня А у второго сотрудника? А ну, вот два, пусть два, он и представляет два. интересы Хорошо. Значит, не ну, записывай. что такое? Конечно, не записывай. Нет? Записываю. Значит, нет. Все, мы с Даже вами голосовали, кондиции. уважаемые коллеги, спасибо. Присаживайся, а нам, двигаемся юристы? дальше. Одиннадцатый вопрос, уважаемые коллеги. Вернее, Если десятый не тянет, вопрос. Надо уволить, Проект закона. Mm -hmm. Проект закона об основных направлениях государственной молодежной политики Республики Калмыкия. Уносится комитетом народного урала по образованию и здравоохранению. Докладывает председатель комитета Андреевич. Уважаемые коллеги, здесь э, проведение соответствия регионального законопроекта с соответствием Гера. Слечи в водочка. О самом направлении государственной молодежной политики Республики Колмыки было принято ранее. Значит, в 2020 году принят федеральный закон. И в соответствии с федеральным законом увеличится возраст. То есть ранее в соответствии с региональным законом возраст был определен от 14 до 30 лет. В соответствии с федеральным законом до 25 лет. И нет, Поэтому комитет просит рекомендовать, и mm -hmm. э, рекомендует народное право принять данные Уважаемые коллеги, возникли вопросы? Mm -hmm. Если нет, давайте определимся с голосованием. Э -э решение комитета озвучено, он же предлагал эту ситуацию с приведением соответствия. Прошу проголосовать. Кто за, снасил? Кто против? Mm -hmm. Против. Один. Валерий Николаевич, а. кто, кто против? 8. Сколько за? 25. Кто 25. против? Кто воздержался? Я за. за? Да. 26, да. Уважаемые Я коллеги, закон пользователя. Спасибо, уважаемые э, товарищи. Значит, мы двигаемся дальше. Единственный вопрос о в отзыве на федеральные законы. Проект постановления народного урала. Зам председатель, пожалуйста. Уважаемый председатель, уважаемые депутаты, предоставляю вашему вниманию проект постановления Народного Курала Парламента Республики Калмыкия о отзывах на проекты федеральных законы. Представленным проектом постановления Народного Курала с учетом решений профильных комитетов Народного Курала предлагается рассмотреть и поддержать 90 проектов федеральных законов. На основании изложенного прошу вас утвердить представленный проект постановления. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, есть вступление вопросов? Нет, если нет, уважаемые коллеги, есть проект у вас на руках, прошу проголосовать. Кто за сначала? Кто против? 25. Сколько? 25, да. Значит, кто против? Кто воздержался? Воздержались? Так, уважаемые коллеги, мы этот вопрос тоже рассмотрели, и мы приступаем к рассмотрению вопроса разное. В том числе я подразумеваю здесь информацию, которую мы предлагаем повестки дня, вернее, протоколу о том, сколько, вопрос, сколько сессий было проведено три, сколько рассмотрено законов 28, законов 3 сессии, сколько, по каким направлениям рассмотрены эти законы, как работали фракции по приему. Отмечена положительная работа практически всех фракций большинства депутатов, значимость социальных вопросов, в том числе сегодняшних, направленных на улучшение условий работы разных категорий предпринимателей, ну и так далее. Нет. То, что реально было рассмотрено на всех сессиях. Теперь давайте, пожалуйста, ваши вопросы, уважаемые коллеги. Так, пожалуйста, Кузьмин, пожалуйста. Да, но ну, то, что мы как раз -таки вчера на фракции говорили, да, хотелось бы вот, вот, по, по ситуация в Вольцком более, так сказать, уже понять. И ну, там это не поликлиника, как здесь говорили, там больница, это не поликлиника, там как раз таки работает, честно там, нет, уже... здание поликлиники это а, нет, Здание нет, поликлиника. Здание, да, вот, вот это администрация. Но имеется в виду, там сама поликлиника, она работает на данный момент. А больницы уже, стационарные, где там было 4-5 отделений, Нет. они не работают уже полтора года. И люди, по там капельницы не могут получить. И уже, да, уже у народа уже настолько нагепело, сколько ну, то, что они говорят, что они уже готовы выйти на сход граждан. И, ну, без разницы, говорит, это пандемия, не пандемия. Потому что, говорит, полтора года, когда как раз-таки вроде как закрывали а время, говорили, что оно ну, как бы не упразднено. Сейчас ситуация вообще непонятная. Плюс у них на обозрение детский садик, который был и уже два года, никто этим не занимается вообще, ну как они говорят. Плюс строительство школы, которая должна была сдаться к первому сентября, я вот тут там позавчера был, не сдастся на 1 сентября, более того, она до конца года, я думаю, не достроится. состояние, потому что, ну, Вообще там, они говорят, полгода уже вообще никакого движения не идет на данной стройке. А, соответственно, всю эту ситуацию, и плюс еще у них сейчас по больнице, да, там они прекрасно понимают, что здание администрации там стенкой что-то трещину дала. И, соответственно, что дальше будет? Вот, сегодня мы тоже вот в части услышали, что вообще даже еще и не определено конкретно с финансированием все-таки. Будет финансирование из бюджета, не будет. Если будет, то будет, соответственно, по свод Одному варианту строится, если то по-другому. Ну, вот как граждане, это все-таки целиного района, да, там второй по численности район, все-таки у нас в республике полтора года, два года уже по определенным вопросам. Ничего вообще, ни ответа, ничего, ни, никуда спросить, никто ничего не говорит. Хорошо. Вот часть этого сначала хотела бы вопросы задать, но потом еще и другие вопросы. Нет, давайте, давайте так. Сразу? Сразу давайте, потому что у нас по вопросам, которые не по... Просто там. Просто данным я в, в разным людям в разным людям. А, разным... Ну давайте эту тему, давайте, хорошо. Так, я думаю, Юрий Иль... Викторович распределить, кому сказать какую-то да, часть. Да. Да. Странно, что люди в районе не знают, кто может водить из главного района. Надо идти, а он уже пойдет туда, где ему дадут ответ. Странно диалог между главой района, насколько ясно, если из ваших слов ну, при возможности, когда люди с вами беседуют, я спрошу подсказать этот алгоритм действий я думаю, будет эффективнее, и люди получат ответы по, я так понимаю, вы по Лукове, да, Лукове, Олег? ну, в том числе, вот, да когда... ну, смотрите, по софинансированию, ну, вот, коллега заложил рассказал он, был Значит, вопрос кто будет софинансировать он на сегодняшний день да преждевременно наверное ответ на него потому что это уходит в следующий год в любом случае вот. поэтому мы определимся с компанией рукой как все-таки это будет выглядеть есть, либо это действительно будет республика, там порядка 40 миллионов либо это может быть, уважаемая компания все-таки каким-то образом нам здесь поможет и завершит. Потому что позиция Лукоина, ну я вот за коллегу скажу, она такова, что этот объект надо завершить в любом случае. О больнице, Юрий Кричневич, там, что там? Подскажите. Там сейчас хирургическое отделение продолжает работать, терапевтическое отделение временно прикрыто, поскольку мы там, до этого разворачивали первичное соперночное отделение по колено. И, и терапевтическое отделение на сегодняшний день там плановый прием не ведет. В экстренной патологии мы принимаем в суде из больницы. Нет. Поэтому на сегодняшний больницы. день именно детская служба там работает. В рамках дневного стационара и хирургия там также работает, и поликлиника работает. Расширили стоматологию, расширили жирскую консультацию. Сейчас, если говорить о проекте Local, то, по крайней мере, уже даже все узкие специалисты на работу приняты и закуплены оборудование для этой поликлиники, которое будем открывать. Там будет три этажа плюс дневной стационар, ну, полностью весь этот операционный. Ну, ну, а вы можете тогда уточнять, что это именно, именно в поликлинике работает, а стационары, вот именно по хирургической, гинетологическому отделению и терапевтической, и детское не работают. Или работают. Если работают стационары именно больницы, тогда скажите, где по какому адресу, потому что я по поликлинике и э, там нигде нету стационаров, где он работает? Более того, там бывшая детская больница именно стационар. Сейчас находится на что-то на стадии продажи, это вот, сами сотрудники сказали, хотя бы тоже уточнить по этому поводу. По крайней мере, разговоров и команд о продаже или передаче имущества, распоряжение да, давал. Не думаю, что это можно сделать мимо учредителя, то есть мимо учредителями министерства. Поэтому я, честно говоря, не знаю, с кем мы там общались. Давайте вместе проедемся пообщаемся с этим. А стационары, вы сейчас сказали, что работают хирургические отделения, где они работают? Где там они работают, потому что там мне сами сотрудники, больницы сказали, мы уже полтора года не работаем, потому что нам ездить в город, нам сказали, в город работать, ехать работать. Мы не хотим туда, вот это, как, как нам туда добираться, как оттуда выезжать. Если вы говорите, работают стационары, вы сейчас сказали, хирургическая, там, детская, где они находятся? На сегодняшний день терапевтическое детское отделение в связи с ситуацией по ковиду плановые приемы там не проводят. Хирургическая экстренная помощь по поселке Троицком отказывается. Там есть врач-хирург на сегодняшний день. А клиника или не стационар? работает. Про стационар. У них было стационарное... Стационарное двухэтажное здание сейчас в связи с ковидом. В связи с ковидом ничего не, не работает. чего ясно. В оно сейчас не работает, не функционирует в том ключе. Но у нас сейчас многие отделения по республике не функционируют в связи с ковидом. В общем, не работают. Но мы когда выровняемся? Я прошу, да когда никогда выровняем ситуацию с учетом ремонта? Да никогда, ремонта? никогда, Антон Алексеевич. Я же не у вас спрашиваю, пожалуйста. Ну, ну, прогнозировать ну, по тому, потому, когда мы победим ковид, сейчас, конечно, крайне сложно. Ситуация очень непростая, но в любом случае... На сегодняшний день и в перспективе медицинская помощь по селке будет сохранена. Можно мне. Вопрос. Я, делать, да. Да. да, я да. вот э, смотрю, слушаю, наблюдаю да. вот эти процессы управленческие, да, и просто уже, ну, не могу даже понять настолько низкий уровень компетенции, да, и понимание вообще всего этого процесса, что... Э, все стоит и доходит до смешного. Если представитель Лукола говорит, что документация проектно-смертность только-только начала появляться, да, и они, хоть э, на вопрос, как, э, на что пойдут 45 миллионов и вообще сколько денег на все это нужно, вот только-только начинают понимать. И увеличение там до 90 миллионов ничего не решает. Это я говорю тот человек, который из районной администрации сделал больницу, да? вы знаете корпус. Но, Антон Васильевич, вы тогда были председателем, вы прекрасно помните, я развез до этого пакет документов с государственной экспертизой, уже готовые проектно-сметную документацию, а не ТЭО-проект, да, и развез по Минэкономике, Минстрой. Правительство, правительство дал знать и дело так или иначе решилось. Сегодня как вы собираетесь, вы, вы вообще ведь, речь ведете о больнице, оце, целого райцентра, причем самого густонаселенного на сегодня, да? все сельское население переезжает поближе к городу, куда? Это в Троицкое. Население существенно увеличилось в разы этого поселка. И, конечно, людей, которые находятся там без медицинского э, обслуживания стабильного, в условиях ковида, это вообще, даже вот в моем понимании, в мою голову даже не помещается. И поведение таких руководителей, которые, то есть еще бывший глава, что трезвонит, если ты, зачем ломать здание, рушить его там, когда у тебя еще нет никакой перспективы финансирования, непонятно какой будет проект, насколько он потянет, кто будет, из чего будут слагаться эти инвестиции, которые туда должны прийти, то есть. Полный, полный, полная профанация, да, какие-то лозунги бросили, выгодные на тот момент, одни руководители, потом другие, третий, министр туда присоединился, да, там приехал наобещал, мы помним, какие он с жителями проводил, а сегодня жители оставлены один на один, один на один с проблемами. И вот это вот такой подход в управлении, он мне говорит красноречиво о том, что где вообще люди, где специалисты, где профессионалы. Полное их отсутствие в республике, Спасибо. и никто не может нормально наладить этот процесс. Тем более, вы прекрасно понимаете меня, специалистов и так единицы. А вы их еще разгоняете, как говорится, как вы говорите, по политическим мотивам. Как здесь не политизировать ситуацию, если мы, парламент, состоит только из представителей политических партий? Да это смешно так говорить. Не политизируйте вопрос. Мы здесь все политики, представители политических партий. Поэтому мы можем говорить, задевая эту тему постоянно. Без ваших вот замечаний. И нам надо как-то вот хуралом, депутатами принять решение и выносить уже какие-то санкции в отношении таких руководителей. Кто это все лозунги в жизнь запустил по больнице Троицкой? Кто будет отвечать? А народ дезориентировали, народ чего-то ждет. Хорошо. То есть вы сначала лотерейный билет купите, да, как в том анекдоте, а потом надеетесь на выигрыш. Вот у нас санкции таких нет, санкции есть органов соответствующей власти можно структура. мне вопрос но, а? но мы можем можем заслушать правильно ну, да вы, вот комплексный вопрос согласен, медицинское да. обслуживание района района Целиного района и заслушать вообще вот что предполагается через год через месяц через два мы же так можем сделать на очередном заседании комитета мы этот вопрос заслушаем mm -hmm. ну давно вот так, так уже помещали, надо по-деловому как бы мне, Смотрите, на меня, болезнь. Значит, и мы сразу зайдем. Петурик и я вам об в этом у нас было, что тариф а, на электроэнергию ну, тянется по низкой-низкой на энергию, ну, по, а мы это СПК-призон-Кармайский, это орошение полторы тысячи, полторы тысячи, а, работает высокая-низкая, и тариф поднялся у нас на, почти на 60 копеек. Он не поднялся, а поднялся. Ну, для этого тоже это много значит для хозяйства. Если мы платили где-то 2 миллиона, около 2 миллиона, то сейчас в этом месяце мы потребляем полтора миллиона. 2,5 миллиона запустили за да, элитаминами. Это тоже скажется. Или нужно будет все, и э, это наше элитамин, который потребляется на орошение для полива, для кормов других, которые вылечены, пойдет на животное у Хорошо, понятно. Как можно это рассмотреть и какие могут меры принять для Спасибо. Вам, Пожалуйста, чтобы мы с вами вчера этот вопрос обсуждаем по общаю? Мы здесь не поздно, как это все может быть сильно. Назовем на группу, это дело проговорим. Это скорее всего так. Но опять же, я не успел со вчерашнего дня еще это дело. Обсудить. Я хочу обсудить его с вас. В ближайшие дни, я думаю, что мы просто. И есть ли вообще возможность делать? Официально. И каким мы. Надо немножко подумать. Yeah. Я услышал вас, я вам сказал, обязательно соберемся. Ну не сегодня там, завтра, да. завтра. Ну ближайшие но говорить, то, конечно, тут надо посидеть подумать. Я yeah, вам еще вчера Хуже не должно быть. В случае yeah. лучше хуже, должно быть. Да. Хуже не будет, но особенность. Да. Потребление электроэнергии, которое существует у вас. Надо его подключить. Я обещаю. У меня связан. Вопрос меня тоже связан с, с, с я сейчас электронным. Юрий Георгиевич, было 677, стало 7.21. Я понял, я Но, знаете, было 10,5 большинства, а стало 8,5. Нет больше, Нет, больше, больше, больше, там больше меньше, меньше, да, чем народу. У вас, чего да. у вас? А да, я хотела бы вернуться все-таки вот в получается, сегодня всего троицкая, да? Вот этот вопрос по поликлинике я уже два месяца назад поднимала, к вам обращалась, обращалась к министру здравоохранения, обращалась, вот как вы говорите, к руководителю РМО, но, как говорится, ООС и не там. Конечно, хотелось бы, чтобы вы вот на, на особый контроль взяли этот объект. И чтобы люди четко знали, когда они получат. Вот Вы должны четко сказать, когда будет построена поликлиника. И все. А все эти вопросы там, там, софинансирование будет, не будет. Людей это не касается. Им нужна действующая поликлиника. Да, это по этому вопросу. Да. Второй вопрос. Но, вы мы... знаете, мы... в этом селе Троицкое по... Улица, Ленина 40, улица Пушкина 41 есть многоквартирный жилой дом из бывшего общежития сделан. И ситуация там очень страшная, там кровля протекает по всей поверхности. Когда я стала изучать ситуацию, чтобы как-то помочь, выяснилось, что ни одна управляющая компания не берет эти дома. Это не один дом, да? На, в управлении, потому что они ну, в плохом состоянии, требуют ремонта. Здесь требуется ремонт крыши, там требуется ремонт коридоров и так далее. Я обратилась к руководителю Троицкого СМО. Он, к сожалению, ничего внятного мне не сказал. Я говорю, согласно жилищного кодекса, если дом в течение года, да, не договорился ни с управляющей компанией, не принял решение о том, о том что ТСЖ них будет действовать и так далее, глава Троицкого СМО должен провести конкурс по отбору управляющей компании. Он не отвечает, правил конкурс, ну и что, ни одной заявки, не, не, конечно, не было подано, конкурс признан несостоявшийся. Что в этом, году, в этом случае предполагает жилищный кодекс? что руководитель Троицкого, СМО должен назначить управляющую компанию. Там есть МУП благоустройства. У него есть лицензия на все эти виды деятельности. Но он также отказывается обслуживать этот дом. Получается, там несколько домов, вот этих многоквартирных, их не так много в Троицком, они бесхозные на сегодня. Ни одна управляющая компания за листы не берет их. На месте есть только одна вот эта организация, у которой есть лицензия. она говорит, мы так убыточны, зачем нам увеличивать убытки. Люди просто брошены на произвол судьбы. Дому 36 лет, ремонт не делался с 2006 года. Вы представляете, какое там состояние, там уже жить нельзя, грибок там и так далее. Что можно сделать? Руководитель Троицкого смогут? можно хоть способом сделать скатную крышу? Можно. Сколько нужно? Ну, 2 миллиона, да? Естественно, без Никаких документов нет. У нас привычка, видимо, есть руководители у руководители СМО, вот здесь вот на коленке написать цифру и ее озвучивать. Без всякой документации. На самом деле вы, так же было и по да, на самом деле вы виноваты. Почему вы допускаете, что они так работают? Вот я оценщик, я не понимаю, как можно на коленке написать цифру и ее озвучивать еще официально. У меня просьба, скоро осень, начнутся дожди, помогите этому дому. Там небольшая сумма нужна на ремонт крови. Надо выделить либо через Троицкое СМО, увеличить дополнительное финансирование. Эта сумма для республиканского бюджета, ну не такая уж огромная, да? Помогите, пожалуйста. Село Троицкое, улица Пушкина, дом 41-а. Сейчас Пушкин, пожалуйста, будет хорошо. Нет. А, Почему? Без эмоций ее нахуй изучать и реально шума. Почему без нет. эмоций? Нормально, с эмоциями можно. <связь> мы вызовем главу района, и он нам доложит, что там такое вообще. В чем там, в крыше сделаю, или сделаем, вообще. Мы давайте кинем. Там, можем, давай, там ну, и редитские все, ну, все хотят сказать, каждому не больше двух раз. Все. Если второй раз давайте оперативно. Пожалуйста, вот пиротов. мне э, я, я слушаю все это и удивляюсь. Вот, э, я будь, э, работал главой района. За два года мы перекрыли 46 зданий. Жилых, в основном, это 80% жилых зданий, плюс школы, там дома культуры и так далее. Ну, вот пустяк вопрос на самом деле, если, если люди хотят работы. А только вот э, вы принимали глав, э, лояльных глав районов, да, которые не, не в конкурентной среде избрались, их назначили, вот глава Черноземельского района заявляет депутатам, не, не вы меня назначали, не, и вообще не, не имеете права с меня требовать. Вот такая позиция приводит вот к таким ситуациям, когда глава районов, вот оборзевший, им главное сделать выбор и все, а решать хозяйственные вопросы, повышать э, доходы, в бюджет и рачительно использовать деньги, а перед ними таких задач нет. Большинство. Я согласен с вами, конечно, не все, но большинство. Поэтому мы сегодня удивляемся таким вопросом, что-то целинный район, один дом, и поднимать такую, такой гвалы. Да это должно делаться вот так, на раз. Да, но у меня следующий вопрос уже к кстати, прокуратуре, да? Можно председателя, действительно там вы в... Пожалуйста. Если поставится а еще вопрос, вопрос. Куда? Юрий ну, давай тогда подождем, а потому что ему. Мы, а мы бы по, по больнице мы же хотели договориться, И с, с вот, вот, я, вопрос, я, вопрос я уже постараю. задал в самом начале, поэтому продолжаем, а да? У меня вопрос касаемо транспортного налога, то, что весной проговаривали. Проговаривали по ветеранам моих действий и по инвалидам, чтобы э, там 150 да, лошадей для инвалидов и отмена транспортного налога. Э, так, документы это только по ветеранам, поэтому администрация рассказала об этом. И сегодня хотел бы, чтобы вот этот вопрос снова могут провентилировать, чтобы вернуться и отменить транспортный налог ветеранам и инвалидам. Вот, о том, чем мы с вами проговариваем. Спасибо. Ну и вот вначале я вопрос ставил, и вот хотел бы да, получить ответ, готов ли Юрий Викторович с вами, и с, с вами, Антон Иосифовичем, и с заместителем, посетить больницы наши, госпитали. С тем, чтобы реальную обстановку узнать вот из первых уст, из, из уст врачей, без всякого давления там, всяких министров, все, без министра даже, обойти и получить ответ от врачей, от больных. И вообще посмотреть состояние, потому что госпиталь, который устроили в поликлинике, ну бывшие республиканские поликлиники на территории больницы ну вообще не в, голов, в, голов, в, голов, в голове не укладывается, да, то есть... Поликлиника, там э, были кабинеты врачей, которые принимали, вели прием. Они, естественно, без, ни как, ни никакого оборудования э, санитарного нет там. Э, это ужас, там люди лежат, ни воды нет там, ни туалетов, ничего. Один туалет на весь этаж. Ну, можно эти ужасы рассказывать. Я предлагаю посетить нам и я проведу прямой эфир. Только вот при таких условиях. Значит, давайте мы так, чтобы Тут загонять какие-то не можем, но сам факт комиссионно посмотреть ситуацию, он организует. Давайте так, загонять там кому-то. Не, мы не, за, не загоняем, я же обращаюсь с просьбой. Я готов это сделать, да, да. Более того, что министр, министр нужен, пойдет с нами. Вы, вы знаете, Юрий я вас перебью, да? Вот э, одна э, женщина рассказала мне, сестра болеет, она обратилась с э, э, жалобой. И врач пришла, больного человека, у которого температура там несколько дней зашкаливает, э, практически как, человек не в сознании, она начинает пугать эту больную или больного. Э, почему вы обращаетесь, почему вы жалуетесь, да я тут все заблокирую, лечение там и так далее. Вот поэтому я говорю, лучше без министра, ну, чтобы да. никто там не боялся, ни из врачей, ни из больных. Ну, ну, если... Вы хотите увидеть реальную картину? Я думаю, что это ну, надо если увидеть. Если в такой логике, то тогда мне надо, знаете, усы и борта наклеить, вот тогда будет эффект. А так, вот я почему про министра говорю? Например, сегодня, Владимир вопрос задает по лекарственному обеспечению, я все в своем желании, я бы не ответил. Вот министр встал название, количество, все зачитал. Это ну, более конструктивный такой диалог, понимаете? А так Я не знаю, сейчас врач что-нибудь скажет. Не вы, вы, не врач, не я, не врач. Больной скажет. Больной скажет. Зато эмоции мы с вами поймаем. Да, что, что там грязь, там еще что-то. Или там э, туалет в другом конце здания. Вот и все. Это да. Но чтобы конструктив, конструктив из этого вынести какой-то, все-таки надо, чтобы профессионал и нам на месте это все объяснял. Это так, это так. По другому, иначе тогда нам нет смысла ходить. врачам мы все равно с вами Вообще-то вообще я принципиально согласен с вами. Но видите, ваш министр как выступает. Он говорит, да, бывают периодические перебои с лекарствами. Как это понять? В неделю 5 раз бывает или в неделю 7 раз бывает, бывает перебои? Бывают, бывают перебои. Как я понять? Не Общаюсь через день. Действительно бывает. Они действительно на этой секте. Не хватает лекарств. Катылок не хватает. Там реально проблемы. Дело здесь не у нас. Тема а? воспринята. Председателем. Да. Поэтому я готов. Надо Правда. продумать. Что? продумать. Что? Хорошо. Хорошо. Уважаемые коллеги, последняя Арслав Борис, уже второй Почему раз. Почему А тогда давайте... Я извиняюсь, я просто плохо вижу. Тогда давайте... Микбир пожалуйста, вам. А потом ну, раз. И только раз пользуясь тем, что в правительство Есть. присутствует. Уважаемые коллеги, вот мы на протяжении июля-августа месяца выезжали э, свои фракции, трудовые фракции КПРФ э, значит, по районам республики, объехали практически все районы. И, вы знаете, хочу сказать, что э, ситуация базовая. То, о чем сегодня... Говорят значит, наши избиратели, жители Республики Кануке. Просто э, говорит о вопиющем безобразии да, вот со стороны э, исполнительной власти. Власть на местах не слышит людей. Абсолютно. Ни на уровне сельских муниципальных образований, ни на уровне районных муниципальных образований. В связи с этим, э, э, я считаю, что пользуясь площадкой, значит, Народного Курала Парламента Республики Калмутия, мы вынуждены обратиться к правительству Республики Калмутия, профильным министрам, обратиться к главе Республики Калмутия. Почему? Потому что жизненно важные вопросы, касающиеся воды, касающиеся состояния медицины, касающиеся демографической ситуации, Значит, каждый день на всех встречах нам говорят одно и то же. Я просто приведу цифры. Вот по Городовиковскому району, по состоянию на 1 августа, в городе Городовиковске родилось 55 человек, а умерло 142. 2,6 раза превышает цифра рожденных. При этом значит, браков 26, разводов 36. Мне задают вопрос жители Городовиковска когда будет решен вопрос о строительстве поликлиники? Ведь цифры нам говорят о том, что ситуация просто катастрофическая. В три раза практически превышает число умерших, родившихся. А второй по Лаганскому району. Мы уже знаем, что на протяжении двух лет ставится вопрос обеспечения этого района качественной питьевой водой, да просто питьевой воды. Уже подключились общественники, общественные движения нашей Калмыкии. И сегодня они мне вот прислали экспертизу, которую значит, сделали в независимой независимая экспертиза в городе Волгограде, по тому, значит, насколько соответствует вода вообще параметрам питьевой воды. И из этих выводов, я не буду утомлять вам, зачитывать полную э, картину этих выводов, установлено превышение предельно допустимой концентрации определяемой определяемости микробологического показателя. То есть, общее микробное число превышает допустимые нормы. Из возможных 50, 77 показателей, понимаете? И при этом мы... Э, вот на площадке Урала они, обращаясь к нам, говорят, что вы там сидите, чем вы вообще там занимаетесь, где руководство республики, где наши власти, почему эти вопросы не решаются. На этой встрече присутствовал глава, значит, Лаган, бывший глава Лаганского городовского муниципального образования, который сказал, что еще два года назад он предложил путь решения этой проблемы что они всем силом ищут причины, почему значит, вода имеет запах туста, выдвигают разные версии, а вот они не там, Хорошо. при том, что они вот свои предложения письменно изложили и значит, отправили и в главе Республики Калмыки, и в главе Районного муниципального образования. Спасибо, что вы это внимание. Я уже боюсь говорить по всем другим районам. Мы вот здесь вот просто кризисно. Я на память написала все те проблемы, которые были подняты на этих встречах. По Малкербетовскому району фонд капитального ремонта. Люди платят деньги, а вот тоже один дом, многоквартирные дома, 2014 года течет вода, крыша этого дома. Никто ничего не делает. Они уже и региональному оператору обращались. И звонили уже самого фонд капитального строительства. Никаких мер не предпринимается. Ответов вообще никаких нет. Уже настолько обновлели у нас значит, органы исполнительной власти, что даже ответы не дают. Мусорный полигон, Малагирбетовское правительство. А как Направьте. можно? Мы приняли эту мусорную реформу. Мы обещали жителям что? что будет обработка будет этого мусора, утилизация этого мусора, да, что мы значит, решим эту проблему. И что на деле? Три района туда свозят мусор, и он никуда, вот он там стоит и загрязняет окружающую среду. Уже стоит вопрос экологии. Хорошо, спасибо. В этом году еще один вопрос, вот, касающийся, касающийся значит, предстоящего юбилея. 110-й, 80 летие 110-й отдельный Калмысской коллегийской дивизии. Мне задают вопрос, на уровне республики будут какие-либо мероприятия? Где этот план? Что у нас вообще предстоит? Ну там есть указ. Нет, я понимаю, что есть указ. Если мы приняли на Акурале день памяти, внесли календарь памятных дат, день памяти этой дивизии, на сегодняшний день. Я не могу ничего ответить, потому что нет в массовой информации, нет ответа на эти вопросы. Я понимаю, мы направим все, все по всем но, этим но, но, проблемам, но соответствующие значит, да, обращения и будем ждать ответа. Хорошо. <клево> Уважаемые коллеги, я, вот, буквально два слова, я вынужден закрыть сессию, потому что действительно идет ВКС, там просто очередь до на нас не дошла. Дойдет, будет неприятность. Значит... Пожалуйста. Не, ну, Два я так да, хочу вопрос задать. А да, про У нас мы садя опускаем. Да, у, у меня вопросы, да, Политине. Так, ну ну ну. Да, а послушай это да. Два Политина. хотел бы ситуацию тоже то, то, то, в соцсетях уже несколько дней регулируется, то что ситуация по газу, да? У нас в Украине был, был залив в конце июня. На улице Кирова есть жертвы, погибла женщина. После этого произошел также хлопок газа по улице по 8 марта в районе 23 школы. Да? Там, также, ну, там тоже двое пострадавших. Сейчас мы видим на улице Осипенко уже там третий день ведутся работы. Скопали там землю, там дорогу. Сначала с одной стороны, потом с другой а, слушайте, стороны. это? Конкретный вопрос. Это мы все слышали, mm -hmm. видели. Все ну мало ли мы ним, не все видели. Да что там не поэтому... все ходят? <свят> а, не, ну, не все же ходят там. Да? Соответственно, а, ситуация по газу непонятная. Да? И, а, официальные источники их вышли, там сказали, что якобы то, что в соцсетях Говорится, все это там ложь, то, что у них там по городу трубы высокого давления второй категории, которые держат давление до 6 Но Насколько мне тоже специалисты говорят, то что да, э, так и есть, но а у них срок службы 40 лет, а делались они в советские времена, и срок службы уже давно истек. И причем это при должном именно обслуживании, которого тоже не производилось. Да, и, соответственно, то, что сейчас связано, это ну, многие как раз таки специалисты говорят, что это даже утверждают что это связано с видовой ареной с ее строительством. С то, что там изначально неправильно был запроектированы генераторы газопоршневые, которые работают от давления 2,8 минимум. И из-за этого, как бы, такое давление сохранялось. И, в связи с этим я знаю, что уже возбуждено уголовное дело, чтобы ну, тоже примерно какую-то оценку этому дали. Также сразу хотел бы вот такую ледовую арену задели. Был также видеорепортаж по поводу того, что там была рассыпана именно галька. Хотели гальку не щебень фракции 4070, да, которая обычно адренсуется ПГС, а была галька, круглые гроши. Вот, асфальт хотели положить, он лежал там, потом, соответственно, снимали его, я вот тут даже пришел, Смотришь, вопрос. видел, я задаю да, да, да, да. И, а, ну, замечательно. И, а, соответственно, за чей счет, опять же, банкет такой, да, там, то постелить ее, то убрать ее, то... Кому вопрос? А, а, ну, Какого? да. Е два вопроса. Если нет, нет, нет, нет, два вопроса. Также, соответственно, по левакунке, да, вот тут вот, тоже значимый вопрос, все говорят, там, приезжал сюда председатель правительства, да, также подняли этот вопрос, в итоге сказали разобраться, там, ну, также ситуация, там, вот, Сергеевич постоянно там о ней говорил, хотелось бы тоже знать примерно, какой ход, ну, и, соответственно, там, по воде Лагайни, тоже аналогично. Ахина. Да, Потому просто вот, ну, я вот, к чему это все говорю, то, что, чтобы, опять же, вот, как я говорил вначале, по уровню компетенции руководителей, да, тут на фейковые новости они реагируют, выходят, там, в эфир выходят, оправдываются, говорят, что никто меня не бил, все дела, а когда обсуждаются действительно опасные вопросы именно для жителей, гаража, и никто что-то я не видел, что в эфир вышли, там, и какую-то ситуацию, это как-то раскрылись, Наталья, я к примеру тебе скажу, вот Наталью Сереви, здесь хочу похвалить. Угу. Вот она, как депутат, все время делает запрос. Угу. Правительство, в министерство, где нет, мне пишет, что прошу вместе со мной. Ну, в чем мы вот. Все гости собираем на площадку в парламенте. Писать надо, и получать фактически. ответы. Если нет ответа, получать, э, здесь и задать вопросы. В Где том числе, пишут? использую такую возможность, как задать вопрос в разном, которые можно задавать любую. Вот если только так слушать, до утра будем слушать тебя. Ну, для этого Девят. и создаю. Тогда давайте в Нет, хорошо. Кого, кого вы написали по поводу газа? Кому? Я по прям поводу газа, газа, я... сегодня мы, да. Кому написали? Напишу в генпрокуратуру. Напишу. Напишу. Ну сейчас я... оно у меня есть уже, я просто подпишу его. Все, спасибо. Ну, да. уже люди, все, люди, люди уже обратились, есть обращение? Да. Да. По поводу ГАЗа и по надлежащим вопросам, если вас не устроят ответ, тогда вам право в генеральную прокуратуру. Ну если обратите, просто... с кем же, с чем Вы обратитесь в Генеральную прокуратуру, все ваши обращения, они придут все. к нам. Если они не, не разрешались Генеральной прокуратуры, то зачем по этому большому кругу ну, идти? А, на, на мое имя, пожалуйста, можете прийти лично. Я а на данный момент можете дать какой-то ну, комментарий потому что ну, ну, больше, ну, Естественно, что по Васипенко я не в курсе по, по последнему случаю, где 23-я школа, ну почему я сводки еще не видел, тоже целый день. Вот и мне еще не докладывал никто. По школе, в районе 23-й школы по взрыву проводится тоже проверка. По рядовому э, э, мне тоже известно, что -то, что-то укладывалось, но уже вот, тоже то, то, то, -то надо проверять. Я не могу вам за два дня, за три сказать, что что-то произошло. Потому что, э, ну, а что? Я... Ну вы среагируете, на все 5, тоже, с чем 6, обратиться. и был отпуск, и вот этих проблем, вы обозначаете, ну, я, я займусь этим. Это следствие, это не, не мое направление. Мне надо понимать, что там, ну, Ну, раскрытый. когда есть уголовное дело, там не все раскрывается еще, ну, да. ну, Уважаемые коллеги, 24-я сессия появляется Закрытой. Сессия. Закрытой. Все, закрыл, подойди, кому надо со мной весь. Я, я <Я ставлю>. Да, рассмотри, пожалуйста.